Дорогие мои, поздравляю вас Международным женским днем 8 марта. Желаю вам, чтобы такие дни у вас были, 365 дней в году, и чтобы рядом с вами всегда был мужчина, который готов целовать ваши ручки, дарить вам цветы, делать ради вас поступки, говорить вам замечательные слова. Обнимаю вас! И пусть в вашей жизни исполняются и ваши хорошие желания.